Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Плюнцков, как обычно, в это время на телеканале Универ ТВ. Ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем обо всем интересном из мира студенческого спорта. Смотри сегодня в программе. Студенческая пейнтбольная лига Республики Татарстан. Какой вуз оказался самым метким? Последний тур студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Сборная КФУ играет с архитекторами. Третий этап национальной парусной на лиги в акватории «Озеро Кабан». В студии председатель спортивного клуба «Казанский Илбарс» ринат Мингалеев. Подводим итоги Всероссийского суперфинала чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Начинаем сегодняшнюю программу с пейнтбола. 25 мая в центре пейнтбола Республики Татарстан сборные вузов Республики. На поле боя выясняли, кто из них самый меткий и чья команда работает слаженнее. Далее обо всех подробностях расскажет Александр Новиков. 25 мая в центре пинбола республики татарстан прошел первый в истории чемпионат студенческой пинбольной лиги республики татарстан участники из разных университетов сразились между собой за титул лучшей команды стрелков организация была на высшем уровне все имелось для комфортной игры состязание происходило между четырьмя командами представляющими свои университеты такие как казанский авиационный институт казанский государственный энергетический университет казанский федеральный университет и казанский государственный архитектурно-строительный университет каждая команда имела индивидуальный подход к матчу тот брал, умением хорошо стрелять другие же смекал но руководствовало имя одно, завоевать титул лучшего для своего университета. Команды разыграли более 20 матчей между собой. Тактика игры была непроста. Участники собирались по разные стороны поля, и когда матч начинался, разбегались по определенным точкам. Задача каждого поразить как можно больше противников. После усердных групповых поединков сетка выглядела так: КГСУ были на первом месте, КГУ на втором, КАИ на третьем, а КФУ на четвертом. В полуфинале сразились КГСУ против КАИ, в котором КГСУ с уверенным счетом закрывают противников. Ведь филигранная игра от капитана команды буквально не оставила шанса противника. Второй полуфинал КФУ против КГУ ребята из федерального университета одержали уверенную победу. Отличная коммуникация между игроками и боевой настрой лидера команды позволила им пройти дальше. Финал был не лучшим для игроков с КФУ, ведь игра была против фаворита чемпионата. Первая игра, в которой нам не так повезло, уходит за командой противника. Во второй игре, казалось бы, что без шансов для нашей команды, но безупречная игра от федерала пары вучек и его выстрелов обеспечила счет 11. Финальная игра прошла с довольно большим перевесом в сторону КГАСУ. В итоге архитектурно-строительный университет становится победителями данного противостояния. КФУ получает серебро, не завоевали бронзу. Александр Новиков, Киев Мукаев, Неделя спорта. Продолжаем новостями с футбола. 26 мая сборная Казанского федерального университета играла свой последний матч в рамках чемпионата студенческой футбольной лиги Республики Татарстан в соперниках сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Цель только одна победить. А подробности о матче расскажет Адель Шихидинова. Нужно забирать все три очка, другие варианты не помогут. С таким настроем игроки Казанского федерального университета выходят на последний матч чемпионата студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. 26 мая на стадионе «Буревестник» решается судьба четвертого места в турнирной таблице. Соперник – аутсайдер чемпионата сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Стартовый состав сборной КФУ достаточно сильно изменился. В заявку на матч не попал Денис Давыдов, а Бертран Тасиламэ начнет игру со скамейки. Счет открыт уже на первой минуте Данил Шкурин, воспользовавшись несобранностью соперника, спокойно проходит защитников и делает счет 1-0. Долго раскачиваясь на поле, архитекторы сравнивают счет. Из-за досадной ошибки в обороне Герман Долгов на 20 минуте перехватывает мяч и несется на полной скорости к воротам 1-1. Понимая, что ничья оставляет Казанский федеральный университет на пятом месте в таблице. На тридцать й минуте Шахриян Шахабиан делает счет 2-1, после которого команды уходят на перерыв. Счет 2-1 максимально некомфортный для КФУ. Одна ошибка и вновь ничья. Но благо такие прогнозы не сбылись и весь второй там федералы были на половине поля соперника, где смогли забить еще три безответных мяча. Итоговый счет 5-1. Сборная федерального университета уверенно забирает три очка и ждет результата матча энергетического университета против КХТИ. Адель Шахидинова, Ильвина Губайдуллина неделя спорта. Итак, чемпионат студенческой футбольной лиги Республики Татарстан подошел к концу и Казанскому федеральному университету удалось закрепиться на четвертой позиции благодаря тому, что ближайший соперник Энергетический университет уступил в последнем матче со счетом 2-0. Теперь давайте взглянем на итоговую таблицу результатов. На первом месте Павловская академия спорта. У них в активе 36 очков. Далее и ты, Благодаря победе над Энергоуниверситетом они становятся вторыми. У них в активе 22 очка. Третьими с отставанием в 1 очко идут КНИТУ КАИ. У них в активе 21 очко. На четвертом месте Казанский федеральный университет, у них 16 очков, это на два больше, чем у ближайшего предследователя энергоуниверситета, у них всего 14. Шестыми идут Казанский государственный медицинский университет, у них 8 очков, замыкая таблицу, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, у них всего 4 очка. Теперь поговорим о парусной регате в акватории озера Кабан с 23 мая по 2 июня состоялся третий этап национальной парусной лиги. Спортсмены со всей страны приехали в столицу Республики Татарстан, чтобы закрепить свои успехи в турнирной таблице после двух проведенных этапов в Сочи и Туапсе. Наш корреспондент Елизавета Брумистрова побывала на этом фестивале в жизни, на этом радостном мероприятии и готова. Поделиться с вами впечатлением, что там было и рассказать, кто выиграл третий национальный этап. Самый крупный парусный проект России прошел с 23 мая по 2 июня в Казани. На акватории озера Нижний Кабан встретились 21 команда. Участникам и организаторам повезло с погодой. 31 мая удалось провести 12 гонок. 9 команд стартовали 4 раза, 12 команд 5 раз. На протяжении дня выигрывать гонки удалось 7 командам. Два первых прихода у дебютанки дивизиона команды Натальи Кравец-Матрешка. Но седьмой и восьмой приходы не позволили ей попасть в тройку лидеров. Еще один обладатель двух побед коллектив. Андрея Зуева Восток-запад. Два седьмых прихода и один-третий опустили команду на шестую строку. За пределами тройки лидеров по одному первому приходу у команды Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной и Блэксия Андрея Малыгина, которые расположились на четвертом и седьмом местах соответственно. Лидер сезона команда Чеченской Республики Ахмад начала третий этап не очень уверенно. У коллектива Александра Башко, кроме двух побед в активе, также третий, четвертый и пятый приходы. Именно две победы обеспечили. Ахматовцам 14 баллов и третье место по итогам дня. Лучше складывается выступление у представителя яхт-клуба Таватуй. Команда Вячеслава Ермоленко, повелитель паруса Азия. Две победы и по одному второму, третьему и четвертому месту. 11 очков привели команду из Екатеринбурга на вторую строку. Суббота 1 июня подвела с погодой. В итоге за день гоночному комитету удалось провести всего 9 гонок. Тройка лидеров по итогам дня не изменилась. Команда Александра Башко-Ахмат показала два пятых прихода и один первый. Коллектив Вячеслава Пермоленко, повелитель паруса Азия, приходил в субботу первым, четвертым и седьмым. Лидер первого дня, буревестник Сайлент Тим Максима Титаренко начал день слабо. Но под конец дня все-таки выиграл гонку, буквально вырвав победу у команды ЦСКА. Также в этот день стартовали гонки детского дивизиона. Первый как среди девочек, так и в общем зачете стала Майя Дубович. Второе и третье место у местных юных спортсменок Марины Урсу и Лианы Ахмадулиной. Среди мальчиков лучшим по итогам дня стал также местный оптимист Кирил Пичугин из города Зеленодольск. Второе и третье Третье место заняли казанские спортсмены Иван Гужов и Максим Белобородов. 2 июня в Казани финишировал третий этап национальной парусной лиги. Погода не подарила постоянного рабочего ветра, поэтому удалось провести всего лишь 8 гонок. В итоге за все три дня было проведено 29 стартов. Финиш на восьмом месте в одной из гонок стал роковым для коллектива «Буревестник» Silent Team. Эти 8 очков и привели к тому, что по итогам этапа команда заняла третье место. Команда Ахмад тоже записала в свой актив восьмой приход. Однако отличные результаты воскресного дня Плюс вычет пяти очков позволили представителям Чеченской республики завоевать серебро. Отличное выступление Екатеринбургского коллектива «Повелитель паруса Азия» на протяжении всех трех гоночных дней привело его к золоту. Елизавета Бурмистова, Кирилл Мукаев, «Неделя спорта». Итак, мы продолжаем нашу программу и переходим к такой замечательной теме, как Всероссийский финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. У меня в гостях сегодня в студии председатель спортивного клуба «Казанский Юлбарс» Ренат Мингалеев. Ренат, тебе большой привет. Роман, добрый день. Что ж, поздравляю с первым местом в общекомандном зачете. Давай в целом о фестивале. Как тебе организация, как тебе его проведение? Фестиваль получился очень крутым. Очень честно, да, скажу, что он... Оправдался наши надежды. Три дня было море позитива, соревнований. И, конечно же, она завершилась нашей победой. То есть, тем более мы с большими радостными новостями продолжаем работать и стремиться к дальнейшим победам. Хорошо, друзья, для тех, кто не в курсе, в эти выходные прошел фестиваль на, на спорте или Наш выбор спорт, пришел фестиваль Наш выбор спорт, где были представлены вузы в нескольких видов спорта. Это шахматы, настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, лапта и гребля, эндор. Два последних это, было, это были демо, получается, выступления. Поговорим об основных, так как Казанский федеральный университет был представлен абсолютно в каждом виде спорта. Да, это, наверное, единственный вуз в России, который смог выставить в каждом виде спорта команду. И даже по две команды мы выставили в шахматах и на, на теннисе. И, можно сказать, даже благодаря этому, то что мы были многочисленными, нам получилось выиграть общий зачет. Угу. Конечно... Ну, об, об этом чуть да. поподробнее чуть дальше. И сейчас, друзья, вам скажу то, что а, медали мы получили в таких видах спорта, как баскетбол мужской второе место, баскетбол женский третье место и шахматы третье место. Ни одного золота, к сожалению, нет, но, видимо, это помогло все равно. Да, да, то, что у нас все команды выступили очень хорошо, две, два четвертых места. Ну, конечно же, хотелось бы выиграть хотя бы один вид, но наши надежды, например, в футболе не оправдались. Мы надеемся на, нас, на наших ребят в шахматах. Ну, в принципе, я удовлетворен нашим выступлением. Конечно, есть куда расти, есть над чем работать. И на, на будущий год мы думаем, что... Без золотых медалей мы не вернемся. Ну вот, по поводу футбола давай поговорим, что случилось. Три поражения в группе. Видимо, да, мы не смогли подготовиться к чемпионату, как мы хотели, как мы думали, что подготовимся. Но новый формат, газон, не полностью подготовленные и восстановленные наши игроки дали о себе знать. В принципе, все игры были равные, может быть, в каких-то моментах нам немножко не повезло. Но это не снимает на нас ответственность, то, что мы были слабее на этом турнире, чем мы думали, что будем. Да. То есть это наша вина. Мы ее не снимаем. Перед болельщиками нашими извиняем, что так плохо выступили. Но так получилось, ничего с этим не поделаешь. Зато наши другие сокомандники под других видов спорта нам помогли. И мы смогли стать чемпионами в общем зачете. Турнир по футболу Кубок КФУ. Куба Казанского федерального университета, был признан лучшим турниром вообще за всю историю вот этого сезона. Да. Так что поздравляю вас за Спасибо. такие, получается. Да, получилось показать свой да. класс в организации, но не получилось, конечно, показать именно на самом, на, самом, на, самой, на самом поле свой класс. Но все впереди, будем работать, будем тренироваться. Будем работать над ошибками. Вот в этом сезоне, помимо сборной Института физики, выделяется одна персона, которая уже достаточно много наград забрала. Это Алмаз из Басаров, которым тебе придется еще играть в матче за суперкубок Казанского федерального университета. Что скажешь по поводу Алмаза, как он провел этот сезон? Алмаз, да, это просто не. Такой спортсмен, которого, как сказал Денис Давыдов, у нас в университете нет, человек, который совмещает и баскетбол, и футбол, и стал призером АССК. Вот, наверное, именно его, нашим футболистам, физик не хватило, получается, в финальной стадии. Если бы он успел бы и выступить и на футболе, и на баскетболе, возможно, был бы Но другой. в футболе вы сами его выбили. Да, регламент такой, что, да, получается так, что мы не смогли сделать замену и пригласить его к себе в команду. Да, это очень сильный спортсмен, и не только спортсмен, но и организатор. Но, как сказал Денис Давыдов, он на данный момент является, можно сказать, лучшим спортсменом КФУ. Мы гордимся и желаем ему дальнейших успехов. Хорошо, подведем итоги по чемпионату ССК. Оценка, коротко. Оценка выступлений команды удовлетворительно. Общий итог – пятерка. То есть мы победили, мы завоевали кубок, оставили его в Казани. Привет, Сергей Еревенко с Южного Федерального Университета. Кубок остается в Казани, а вам мы желаем удачи на следующий год. Это был Ренат Мингалеев, председатель спортивного студенческого клуба «Казанский Илбарс». Ренат, тебе большое спасибо, то, что ты пришел. Еще один вопрос. Планы на будущее? Как же без этого? Планы на будущее? Конечно, у нас скоро поездка в Белоруссию намечается. Поживем, увидим. Конечно, это можно сказать, это была победа самая грандиозная, что могло быть. Я думаю, что больше ничего не смогу дать этому клубу. Надеемся на новое поколение, ждем нового поколения активистов, новых руководителей. Если вы такой человек, который сможет наш спортклуб поднять на более высокий уровень, мы вас ждем у себя. Вот такой рекламы Ренат Мингалеев заканчивает свое выступление в нашей программе. Ренат, тебе еще раз большое спасибо, за то, что пришел. Друзья, напоминаю, у меня в студии сегодня был председатель студенческого спортивного клуба «Казанские Илбарсы» Ренат Мингалеев. Еще раз большое спасибо. Спасибо, Роман. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч.